Привет, друзья, проверка технического состояния интернета, вроде бы нормально, я сейчас разверну вам камеру, чтобы показать, что она здесь происходит. И поприветствую всех. Кстати, обратите внимание, сколько машин. Так, друзья, приветствую! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Тем более, если нужно выяснить ситуацию о том что же у нас здесь происходит в преддверии праздника праздник мусульманский будет проходить он в воскресенье и об этом мы поговорим воскресной трансляции происходит это у меня в 11 так что всех прошу на трансляцию в воскресенье ну, а сегодня я вышел по своим делам посмотреть здесь один объект очень интересный 62 тысячи евро 2 плюс 1 с хорошей мебелью в замечательном комплексе но это уже будет на моем другом YouTube канале. Посмотрите мой видео каталог недвижимости. Ссылка в описании будет к этому видео. Но ну, а сейчас я хотел пройти на рынок и там с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы и заодно показать какие цены. Достопримечателен этот рынок тем, что он находится в Мухмутларе и обычно раз в неделю он открывается в субботу. Да, есть такая традиция в Турции очень многие товары покупают на рынках там свежие, так называемые фермерские рынки и больше выбор и скажем каждом райончике раз в неделю а то и два происходят так подобные э, варианты так вот надеюсь не помешает так на этой неделе рынок будет здесь Неурочная пятницу, то есть сегодня, и мы сейчас посмотрим, что там есть. Так, вот мы сейчас будем заходить на рынок, друзья, пожалуйста, жду ваших вопросов, вижу цены, на что. Ну, мы поговорим в принципе о том, что происходит на рынке, но в целом по ситуации жарко было. Да, было жарко, сейчас уже не так жарко. Жара спала. И был даже дождик, и обещают немножечко снижение температуры, чтобы что вообще суховее из Африки. Была жара аномальная. Вон там, видите, полицейские ходят. Вот что касается. И спрашивали маску, вот я сейчас даже без маски прошел, чтобы лучше было меня слышно. но обратите внимание, сколько людей в масках вокруг. буду отвечать на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, будьте поактивнее и спрашивайте, что вас интересует, чтобы мы не зря э, тут э, э, так, нурдос немного отпустил, да. я немного комментирую. привет. как настроение? Слушай, скажи, на следующей неделе будет рынок работать? А следующей субботы. Да, да следующую субботу да. суббот будет. Это только в пятницу, потому что будет комендантский час и э, -завтра Байран, да? Завтра будет. Завтра будет? Да, завтра. Так, а завтра же комендантский час. А, да, да. завтра комендант. Да, да, да. сегодня То работает. Поэтому да. из-за этого перенесли, да? Да, да, да. Спасибо. Все, удачи, Кологельсин. Вот, видите. Так что через неделю будет все нормально. Спасибо. Спасибо. Анюта, привет, Анюта. Я немного комментирую, так комментируйте, друзья. Хочется сказать по поводу ситуации, которая происходит здесь на рынке. Смотрите. Ну, во-первых, с ради нужно отметить, что больше стало расстояние между лотками по 8-10 лир клубника. Ну, я не буду, уж так совсем останавливаться на всех ценах. Думаю, вы и так сможете заметить, что яйца 10 стоят лир, но сыр от 20 до 30 мерва. Обратите внимание, чеснок уже есть даже по 5 лир, потому что тут одно время был психоз. Вот, есть ли чеснок, продается ли чеснок, все есть. Хочу заметить, что сейчас один из самых важных вопросов, который все мне задают, когда мне пишут в личные комментарии когда откроются сообщения, когда откроются границы. Ну, вы знаете перелопатил огромное количество информации, отвечая своим друзьям, клиентам. но и хочу сказать, что на точной позиции пока еще не понятно говорится, что с июня будет открываться внутренний туризм. И, ну, то есть имеется в виду по Турции Будет, конечно, ограничения Но будут в первую очередь Турки сами ездить из одного региона В другой, например, там, из Стамбула Из Анкары Сюда будут ездить, отдыхать а, Недвижимость никак пока не колеблется Я думаю, что, конечно, будет падать цена Но все зависит от того, насколько Долго все это продлится Вот 12 лир 12 лир стоит э, киви, Киеве 10 лир Сливы 3 лиры апельсинчики много наших много арабов и я еще заметил что в этом на этом рынке появился вещи много русскоязычных друзья будет интернет время от времени лагать прошу прощения это не от меня зависит зато у нас прямая трансляция, мы можем с вами что называется пообщаться так вот я вижу Нурдос Кадырбеков, Фанталия раздает на входе маски и обработка рук всем привет Привет, привет всем друзья. Здесь тоже такая практика была, но вот сейчас вижу, что уже изменения произошли. Кстати, по инсайдерской информации есть информация то, что сейчас в Анталии появились, появилась коронавирусная инфекция. Рыбаки завезли из Стамбула. Вот посмотрим. Дай бог, чтобы это не отразилось. В принципе, вот, э, меры, которые принимает правительство на Турции все-таки оправданно. Видите, еще есть вот, 3,50 э, помидорчики. Ну, слышна со всех наша э, речь русскоязычная. И вот можно сказать, что он там еще один вход рынок. И там и нигде полицейских нет. Я вначале, когда сюда приехал на рынок, обратил внимание, что целый как у нас говорится, уазик полицейских э, становился по э, по периметру потом они посвящают сера сверху и вообще никого сейчас из полиции нет Вот я уже делаю второй круг и полицейских не вижу буквально там один или два человека было а клубника 8 лир красивая вкусная знаете вам покажу прям вообще аппетитно 8 и помидоры помидоры стоят 3 лиры вот такие вот сладкие а, вот сейчас вам покажу еще один вход на рынок и вы сможете знать что он абсолютно беспрепятственно вот, открыт для всех но очень много пространства очень много пространства между лотками арбузы есть по 4 лиры, бини по 7 черешни по 13 И вот мечеть скоро будет здесь праздновать. Начнется праздник несколькодневный в Фатарбайрам. Вот. И я думаю, что впервые, наверное, мусульмане Турции будут отмечать его дома. Вот. А здесь я еще обратил внимание, есть такие вот, э, машинки, здесь они очень распространены, обычно возят на них, э, какую речь, национальную турецкую еду. Сейчас спрашивал, здесь только чай есть, вот. Э, нету э, вот этого турецкого лакомства, какой речь, из потрохов месяц сейчас сейчас есть мэраба сейчас сейчас уже есть рынок и вот немного люди но есть мотали раздают такая а черешня э, есть да черешни есть сейчас вот так раз мимо нее буду проходить можете посмотреть черешню. Вот, 10 лет 15 лет вот такая вот черешин сейчас наведу резкость вот. в масках а. А. Ты такая вот. а. А. А. А. очень красивая 15 лир там 10 лир да, есть отвечая на ваш вопрос до вот. еще техника дошла вы можете виртуально <фи> находиться дома вот. а это вообще всего лишь 5 лир а. и дыня 8 лир вот. Так, яблочки по 5 лир. Сейчас все пройдемся, посмотрим картошку. Но вы не и спрашивайте те вещи, которые не относятся к рынку. Здрасте. Потому что, в принципе, сейчас, думаю, очень многие интересуются разной информацией, связанной с Турцией. Вот давайте самые распространенные вопросы, которые мне.. В чатах поступают да я сейчас тоже озвучу но перед этим напомню что у меня есть еще и Инстаграм, обязательно подписывайтесь Ну вот причем э, есть у меня еще и видеокаталог недвижимости на youtube и есть э, группа в телеграме там мы обмениваемся информацией самой актуальной и вот очень много сейчас людей которые э, с благодарностью туда скидывают и свою тоже информацию из разных городов когда что открывается баклажаны они же синенькие 4 лиры 4 лиры помидорчики 4 лиры перец 4 лиры, это кабачки такой перчик фасоль 5 лир и салтолык, то есть это самое огурцы 3 лиры Так вот друзья, хочу сказать яблоки подражали были три с планилира разные яблоки вот сейчас вот разом ой сейчас как раз покажу Яблоки, вы увидите, что вот тут есть, пожалуйста, и три и есть и подешевлетость. На любой вкус, да. Вот. А, по поводу про рыбаков из Стамбула, не повес, слышу. Ладно. Не хотелось бы второй волны, тогда море вообще не откроет. Очень хочется купаться, 40 тяжело Да, да, да, друзья, с вами полностью согласен. Надеюсь, что торпеда пройдет мимо. По поводу курортного сезона тоже часто очень спрашивают, вот мы бронировали на июнь, мы бронировали на август, а сможем ли мы приехать, а как быть? Каких? Вот. А вот наши ходят. Вот. здравствуйте. Вот, здравствуйте. Хотела у тебя спросить, опять да. да, А нет, я как нет, раз был нет, в эфире, нет. а ты не звонишь вначале. Слушай, я вот сейчас подумала, а зачем на, мне это сейчас карта? Вот. Банковская? На, на, да. Она сейчас что? На нее все равно надо платить за каждый обслуживание. Ну там незначительные платежи. А, Саша, я сейчас как раз провожу прямую трансляцию. Угу. Вот. Я сейчас допровожу и тебе все расскажу. Хорошо? Ладно. Как я настроение? Нормально. Да скажешь что-нибудь моим зрителям? Ну, все прекрасно, все хорошо. Скоро будем купаться. Да, очень надеюсь. <с> да нет, уже все. Сейчас да? после праздников, я думаю, откроют нам все. Мы ну, уже все открыли, там, Египет, там, это... Ну, Египет, Египет да, Зарай, открыли, да. это да. У нас после праздников. Сейчас, чтобы не кучковались на празднике, ага. как раз все хорошо откроют. Ага. Сегодня звонила мне с Азербайджана подружка, говорит... У них на празднике все открыли вот Сейчас говорит, все потусуются, а потом снова закроют. А у нас хорошо сделали. Сейчас как раз нельзя ходить по гостям. Сейчас все посидят дома. Никто не заразится. После праздника выйдем, будем отдыхать. Сань, посоветуй, пожалуйста, моим зрителям, что сейчас лучше всего покупать. как специалист ты классно готовишь. Я специалист, я покупаю, хочу. Вот я хочу покупаю. Но сейчас сезон чего? Ну-ка. Я не знаю, черешни, клубника. Арбузы вот сейчас пошли. А рыба, а рыба, а рыба. А рыба на У нас всегда есть свежая. <laughs> Семга, форель вот этот самый как, вот, вот щепки какие-то. Они у нас всегда в магазине свежие. Ну, ты засолила, как вы тогда говорили. Я засолю все время, я без нее не живу. <laughs> у меня, да. у меня да. хлеба нет, но рыба есть. Я ем рыбу без хлеба. Да. Да. Ну, ты вот э, сама из Крыма, как вот в Крыму в это время, столько же фруктов овощей? Если сравнить? Ну, не столько, но все дороже в 24, в 24 раза. <с> <с> Клубника сейчас, он мне пишет, по 350 вообще уже. По 350 рублей, да? да. Капец. Ну, mm. в общем, не сравнить, конечно, не сравнить. Mm. Не сравнить. Да. Ну, тебе здесь нравится? Не жалеешь, мне что купил здесь квартиру? Не, мне здесь все нравится, были бы деньги. <с> <с> <Да. с> <с> Я были бы деньги, все хочется. Yeah. Ну а как вообще, как ты проводишь досуг в двух словах? Вот катаешься на велосипеде. Катаешься на велике, да? Вот, давай его покажу. Твой велик. А, сейчас, вот такой Сколько стоит? Велик? Да. 300 долларов. 300 долларов. такой велик. Ну вот, он же складной все, все, сейчас, Я и сейчас зачем Еще денег нет только чтобы заплатить, сходила, заплатила. Все верно, поговорим, я тебе скажу. <связать> знать, где проценты, где потом Давай, <связать> так, друзья, вот у меня тут вопрос. Здравствуйте, хочу переехать в Турцию, имею два медицинских образования, могу ли я найти работу по специальности? Я из Казахстана. Друзья, для того, чтобы здесь заработать... Для, для того чтобы работать здесь по специальности врача нужно перетестаться происходить она достаточно сложная и зачастую легче заново получить образование медицинское здесь турции чтобы работать так что имейте ввиду не просто отвечаю в двух словах так дальше следующий вопрос смотрю можно рыбу покупать на рынке или лучше в магазине я имею в виду качество и безопасность. Анечка, хороший вопрос. Отвечу, что у нас здесь, в Турции, на рынке происходит достаточно жесткий контроль. Я бы стригался покупать рыбу с рук от рыбаков. Не всегда это как бы можно проверить. А так в целом и там Тут и свежак. Ну, всякое бывает. Был в данном случай, люди отравились, ну, просто, потому что рыба была Вот, А на рынках вообще все очень четенько. Э, могу рекомендовать рынки Турции в плане покупки рыбы без проблем. Вот на этом рынке, кстати, рыба не продается. А в основном покупает... Вот Саша, она известный рыбоед. <acht>. Она, кстати, художница, очень интересный человек. на пенсию переехала сюда в Турцию из Крыма. Вот. художница, но ну, короче говоря очень много у нее всяких достоинств и суть в том, что она очень любит рыбу. И вот она открыла несколько мне секретов, потому что тут часто ходит по подобным точкам в поисках хорошей, вкусной и дешевой рыбы. И вот здесь Мохматларе на улице мухмутлар вот. ой Ататюрка. есть магазин сетевой карфер и там хорошие очень скидки на свежую качественную рыбу так что могу рекомендовать это всех кого интересует по поводу туризма все время возвращаюсь, потому что вот меня спрашивали тоже в группе моя дискуссия была по поводу того что же там происходит туристическом секторе будет конечно говоря нововведение из вот у меня инсайдерской информации стало известно что один очень крупный тур сеть туристических отелей пятизвездочных из 100 процентов после коронавируса вот этого злосчастного открывает только лишь 30 процентов своих отелей поэтому следите, связывайтесь с своими туроператорами. понадобится целый ряд условий они прописаны четко уже, многие уже получили и ждут с июня открытия. Риксис, еще несколько отелей уже работают. Друзья говорили, что были там на выходных. И им очень понравилось, потому что из 3000 номеров были заняты 150, 270 евро две ночи, три дня. Были, были все алкогольные напитки включены, еда но там как-то раздавали вот и раздавали вот, по а ля карт системе так что в принципе туризм будет однозначно только виды, виды изменятся. поэтому будьте пожалуйста внимательны и чтобы не попасть в просак связывайтесь со своими операторами туристов не будет цены еще сильно упадут не факт не факт что цены упадут из -за того что туристов не будет я боюсь что цены те кто уже забронировал по тем же ценам пойдут, а те кто будет заново приобретать возможно возможно а цены будет чуть-чуть дороже вот а конечно туристы тут самая главная составляющая сейчас пойдем по внешней улице покажу вам лоточки и магазинчики которые открыты но ну, вот тут русскоязычный магазин я такого называю потому что здесь очень много русскоязычных товаров вот. а вот здесь вот мясной пожалуйста есть здесь мясо всякое разное а вот сейчас зайдем посмотрим что здесь в магазине вот хороший здесь выбор всегда был и сейчас сейчас вам покажу что тут есть из наших привычных товаров вот например вы сразу видите колбасы да колбас есть и сейчас я вам покажу продукцию комбината валет тут и сардельки и сосиски есть всевозможные колбасы и копченая курица и такие колбасы и нарезка и ветчина и вот это как докторская колбаса очень рекомендую в оливье вообще никакой разницы в принципе не заметьте и качественно делается по всем гостам вот. молоко сгущенное вот. наше родное многие привозят его из вне вот. а есть гречка вот пожалуйста гречка вот. А цены где-то около 7 лир. Ну, не буду долго останавливаться. Вот есть даже вот такие вот как говорят, закатки или консервация помидоры огурцы. Где-то торговля, есть тут даже где-то сметана, но не буду сейчас на этом долго останавливаться. Давайте берем вот сухарики. И пойдем дальше. Отвечаю на ваши вопросы, пожалуйста. те кто только что подключился, скажу, что это внеурочный эфир для того, чтобы в воскресенье в 11:00 на моем YouTube канале будет моя трансляция, где я отвечу на ваши вопросы. А в нашей Telegram группе всегда мы обмениваемся самыми последними свежими новостями, поэтому обязательно подключайтесь. Ссылка будет в описании к этому видео. И будем обмениваться информацией вот микрос открыт здесь э, это пока хозяева сидят играют режутся э, нардишку. все работает сейчас немножечко ветер сдувает надеюсь меня будет слышно а, что касается цены в обменных пунктах то 6 7 доллар 7 и 3 евро вот а, празднично украшенные магазины это еще день молодежи и спорта и память это отмечает а вот так вот здесь вот а сейчас вы увидите вот, как перемотаны специальной ограничительные лентой клумбы потому что сделали высадку ну естественно для туристов вот, пока сидеть еще нельзя вот табличка, гласящая о том, что еще пока рано вам здесь сидеть. Идите-ка вы домой. Вот. вот мы с вами прогулялись до самого фактически центра Махмутлара. Поэтому вот я буду заканчивать трансляцию. Пожалуйста, спрашивайте те вопросы, которые вас интересуют. И э, уже в комментариях дообщаемся. А вот сейчас я вам в виде перспективы хочу показать горы. Вот. а самое главное машины которые здесь припаркованы. И хочу заметить что такого я еще не видел ну, достаточно давно на рожарство ждем ждем ждем открытия границ копим копим уже а копытом уже бьем да а есть ссылка на телеграм-канал да самир есть ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео и в прикрепленном сообщении прямо под ним после трансляция заходите смотрите и заходите ко мне телеграм-канал будем обмениваться информацией вот смотрите сколько машин очень очень много машин припарковано на близлежащих улицах вот поли полиции почти нет но абсолютно спокойно абсолютно без всякой нервозной тревоги вот многие готовятся к празднику Футер байрам Будет воскресенье начнется и будет продолжаться несколько дней это заключение месяца рамазан священного для мусульман и в это время люди будут отмечать уже месяц как они не едят во время солнечного света вот и вот. но их в турции проведут. Дома это, наверное, один из самых главных праздников в Турции. Но ну, вот так вот это все будет происходить. Друзья, ну надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Назара вы Турок. Нет, я не Турок. Вот. Я просто выгляжу иногда как Турок. Потому что у меня такая восточная внешность. Вот мама у меня живет в Питере, папа в Стокгольме. А я вот. В Анталии и Валане. Друзья, спасибо большое за то, что подписывайтесь, ставьте лайки. Поделитесь, пожалуйста, этим видео, чтобы побольше людей его увидело и могли э -э, с пользой принять ту информацию. Задавайте те вопросы, которые хотите узнать. Предлагайте темы для моих эфиров, для моих видео. Делитесь этим видео, ставьте лайки. Ну и естественно, подписывайтесь во все мои соцсети. Хорошие! объектах недвижимости объект недвижимости который выставляется на продаже есть на другом моем youtube канале Я занимаюсь недвижимостью и буду рад вам посоветовать хорошие варианты под ваш индивидуальный запрос ну дин дэйма саляма и гиле ну и наконец просто чао друзья пока